Здравствуйте. Наверное, вы знаете о том, что недавно правительство повысило пенсионный возраст на 5 лет для мужчин и на 8 лет для женщин. Как вы к этому относитесь? Ну, Путин обещал, что этого не произойдет. Я верю Путину. А, людей, которые молодые, ну, сейчас, да, демографически становится меньше, людей, которые старые, становится больше. То есть, получается, на молодых нагрузка а, а, обеспечивать старых идет. Я боюсь, что, я боюсь, что да, что у нас просто в наших а, условиях российского безденежья не хватит денег содержать огромное количество старых Людей. Поэтому, ну как-то придется мириться с этим, чтобы увеличивать этот возраст, чтобы больше людей работало, да. У нас настолько маленькие пенсии, что хочешь не хочешь, тебе придется работать, пока ты ходишь по этой земле. Ну, я думаю, что просто им денег не хватает. Пенсионный фонд – это такой очень удобный инструмент грабежа. Естественно, они не хотят его выплачивать людям, поэтому повышение довольно закономерный для них, наверное, вход. Вот. С другой стороны, как бы люди, я думаю, у нас уже давно не полагаются на пенсию и